Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Александр Фридман. Это известный публицист, доктор наук, историк из Германии. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я хотел с вами поговорить о, о об, активизации международной деятельности Александра Григорьевича Лукашенко. Начать с китайского визита, который назвал «Китайский вояж. Григорьевича, скажите, вообще чем вызвана такая активизация именно международной деятельности белорусского лидера? И прокомментируйте оба эти визита. Ну, я бы сказал, что его визиты последние, это и визиты в Китай, и визиты в Иран на этой неделе, они, конечно же, связаны прежде всего с вот этим общим политическим контекстом и с положением дел на фронте, с войной. Лукашенко является союзником России, он России активно помогает, но при этом он видит, что ситуация на фронте идет для России, разворачивается для России не так, как это хотелось бы, что у России успехов нет, что Россия слабеет и Россия находится в весьма сложном ну, поэтому он пытается и по-новому ориентироваться, ищет для себя новые возможности. Китай, это для него особенно привлекательный вариант, он давно заигрывает с Китаем, он давно расширяет связи с Китаем, и он ищет поддержки у Китая, ну, потому что поддержка Китая, помогая, поможет ослабить, с одной стороны, зависимость от Москвы, которая огромная на данный момент. Ну а с другой стороны, укрепить его собственные позиции, возможно, даже в каких-то будущих контактах с Западом, когда у тебя за спиной стоит такая супердержава, как Китай, которая тебя поддерживает, то очень даже неплохо. Это что касается Китая. Кстати говоря, распространенная на Западе версия о том, что Лукашенко является каким-то эмиссаром Москвы, с моей точки зрения, она не выдерживает критики, потому что если бы Россия хотела что-то решать напрямую с что она собственно говоря делает такие посредники как лукашенко россии не нужны так что визит в китай это лукашенко его собственный проект ну а что касается ирана то опять же в этой так называемой оси зла иран играет важную роль иран это поставщик вооружений для, для россии в этой войне, ну и Лукашенко Иран заинтересован, Лукашенко интересует Иран в том числе и с экономической точки зрения, ну и конечно же с политической, потому что Иран и Беларусь находятся во многом в одинаковом положении, они изолированы. Uh, у них практически нет друзей, у них практически нет uh, партнеров. И изгои тянутся друг к другу. Ну вот для иранцев принять Лукашенко это был еще один сигнал, чтобы показать самим себе и миру, что они в такой уже они изоляции находятся. А для Лукашенко это возможность опять же продемонстрировать, что с западом все не ограничивается, что вот есть еще и uh, страны Ближнего Востока, в частности Иран, где его принимают. Принимают на довольно высоком уровне, на весьма высоком уровне, на очень высоком уровне. Так что я думаю, и та, и другая сторона определенные свои амбиции тем самым удовлетворили. Ну а вот само положение Лукашенко такое вот... Ну, как бы сказать, не то что сомнительное, то что он не является полноценным э, руководителем э, и что тот же Запад его не признает легитимным э, лидером страны, э, не вносит э, какой-то диссонанс или для э, того же Ирана и Китая это не так важно, насколько... Э, он легитимен и насколько э, его подпись, например, соответствует э, тому, что, то есть насколько она легитимна подписи под документами, которые ставит Лукашенко. Вот они на это обращают внимание или для них это не принципиально? Нет, для них, как мне кажется, это абсолютно не принципиально. Позиция Запада их в этом смысле не интересует. У них подход к Лукашенко абсолютно прагматичный. Человек контролирует ситуацию на, на территории Беларуси. В его руках находятся спецслужбы, он фактически отвечает за все, что там происходит, он является там силой, является фактически единственной силой. Ну, конечно, там присутствуют российские войска, но это уже как бы другой, собственно говоря, аспект. Он человек, с которым они решают вопросы, касающиеся Беларуси, поэтому все эти отношения Запада, она вторична. Но ну, Китай это интересует больше, чем Иран, по той простой причине, что для Китая Беларусь интересна как своего, роста, роста своего рода мощность. В Европейский Союз и когда этот мост закрыт и находится в плохом состоянии но ну, сейчас он не закрыт еще окончательнее я имею ввиду граница с Польшей но все идет в этом направлении это наносит конечно же ущерб китайским интересам Китаю не нужно чтобы была это закрыта эта граница но снова же если посмотреть на китайские интересы а Лукашенко он готов проводить китайские интересы, он готов подчинить политику, политику Беларуси китайским интересам то для Китая он вполне вполне симпатичен, для Китая удобен, так что в качестве такого вассала. В случае Китая я бы еще обратил на внимание на такой важный фактор, что Китай, это же, не, это же не начало сотрудничества между Беларусью и Китаем. Вся эпоха Лукашенко это попытка добиться сотрудничества, расширять отношения с Китаем. Ну и в том числе политическое, не только экономическое, отнюдь не только экономическое. Но китайцы действовали предельно аккуратно все последнее время, потому что постсоветское пространство, в частности, такие страны, как Беларусь, прежде всего Беларусь, с Казахстаном как бы они действуют напрямую, а вот Беларусь они считают, считали до последнего времени особой зоной российских интересов, полагая, что вмешательство в дела на территории Беларуси, более активное участие в беларусских событиях может весьма ревностно быть воспринято Россией. И поэтому они как бы... Лукашенко даже немножко останавливали, не, не показывали свою такую заинтересованность в Беларуси. А сейчас они действуют, в принципе, довольно открыто и не стесняясь. Я думаю, действуют потому, что они видят, что россия это ослабела. Россия уже, собственно говоря, не та, как это было до войны. Поэтому можно действовать более активно и вести разговоры с Лукашенко, делать дела с Лукашенко без какого-то согласия. России не привлекает даже Россию к этому. И последний вопрос, вот как раз связан с Россией. Как изменится по-вашему жизнь и судьба Лукашенко после падения путинского режима, что, по-моему, всем уже очевидно, это вопрос времени. Полетит сразу Лукашенко со своего поста или какое-то время еще он продержится? Ну, это зависит от того, если мы даже смоделируем такую ситуацию, это зависит от того, как, собственно говоря, закончится, закончится эпоха Путина. Будет ли это какой-то контролируемый уход, то есть Путин уходит, на его место приходит кто-то другой похожий, или же в России вообще начнется э, падение вплоть, там я не знаю, может сценарии какие угодно себе представить. Вот. То есть вопрос будет, насколько это как-то упорядочено будет, то, что будет происходить в России, и в России. Если действительно российский режим начнет сыпаться и Россия погрузится в эпоху турбулентности, то в Беларуси откроется новое возможное окно для демократических, для демократических преобразований. Но это не значит, что Лукашенко в какой-то момент исчезнет, потому что Лукашенко под контролем находится спецслужбы, Какая-никакая, но находится армия. Поэтому автоматически вслед за падением режима Путина, я не думаю, что режим Лукашенко, Лукашенко упадет. Он пошатнется, он действительно очень сильно пошатнется. Я... И мы же сходим из того, что участие Беларуси в войне будет на сегодняшнем уровне. Если, если белорусские войска будут воевать на территории Украины, то это уже совсем другая ситуация. Но если мы сходим из того, что сейчас как бы Беларусь остается с на уровне союзника, и этот режим пошатнется, ему будет тяжело, ему будет неприятно, но это совсем не факт, что он упадет. В этом случае Лукашенко вынужден будет пойти на переговоры с Западом и у него есть козыри на руках определенные, это более полутора тысяч политзаключенных, которые есть в Беларуси, которые могут быть чуть что обменены на какие-то личные гарантии и так далее. Так что в этом случае возможно поползновение. Теоретически, конечно, возможно и консервация такого режима на подобии того, что происходит в Северной Корее. Так что я бы не смотрел так на и не говорил бы, что, не сказал что есть автоматическая гарантия крушение режима лукашенко в случае крушения режима путина все-таки режима у этого режима есть определенная стабильность и собственные ресурсы он не в такой степени марионеточный и не в такой степени абсолютно зависимый от россии как это многие считают а если например на смену путина придет его последователь, ну, условный Патрушек, неважно кто, то вот этот сценарий так называемого союзного государства будет продолжен по, по интеграции Беларуси в Россию. Вот так называемая мягкая сила, потому что, вот, вы знаете, недавно был обнародован документ, где было это все поэтапно расписано через средства массовой информации, через пророссийские какие-то партии. Возможно, такой сценарий, что все равно они не откажутся от этого, несмотря на то, что он стал известен. В шорпен, в слоя. Вы назвали такую фигуру, как Патрушев. Там можно и других назвать из окружения Путина. Это же принципиально ничего не меняет. Это люди, это люди с похожие абсолютно, фактически одинаковые идеологии с одинаковым бэкграундом, так что я думаю, радикально там, конечно же, ничего не изменится. Просто в случае каких-то, в случае изменений в России, у России просто не будет таких возможностей. Россия будет занята собой, им будет, собственно говоря, не до Беларуси и не до других постсоветских стран. Это вот то самое окно, которое открылось в 91 году и которым, например, воспользовались в полной мере, воспользовались Воспользовались страны Балтии, которые просто от всего этого советского и российского убежали и успешно убежали. Другие страны воспользовались это в меньшей степени. То есть какое-то окно возможностей, связанное с ослаблением России, даже в случае, если просто кто-то на верхушке будет заменен, а это окно возможностей откроется. Вопрос, каким оно будет. Если ситуация в России будет очень такой волнительной и турбулентной, когда у них будет борьба за власть, когда у них будет борьба... За ресурсы в случае поражения, в случае, в случае крушения этого режима Путина, или, по крайней мере, в случае замены верхушки на кого-то другого, они просто будут отвлечены и откроются совершенно новые возможности. Ну и контекст, собственно говоря, будет другой, потому что какая-то смена власти в России... Она же может быть связана с поражением России в войне против Украины. Другой вопрос: каким будет это поражение, опять же, и, и чем будет занята Россия? Но это будет такая, это будет ситуация, когда им будет до себя, но будет меньше до других. Ну что ж, спасибо вам большое за этот интересный комментарий. Надеюсь, мы с вами про продолжим Привет. комментировать э, текущие события, которые сменяются как калейдоскоп. Всего вам доброго, успехов, до свидания. Счастливо.